Друзья, всем добрый день! Меня зовут Шумилин Михаил, и я снова на территории жилого комплекса «Фрукты». Сегодня я хочу сделать для вас обзор топ-5 квартир. Это 5 лучших предложений. Как известно, у меня есть все перепродажи в этом комплексе, а если чего-то нет, то я найду. Но я сделал, скажем так, выборку по самым важным критериям. Это цена, это планировка и это видовые характеристики. прежде чем перейти к квартирам, я хотел бы ответить на самый главный, самый часто задаваемый мне вопрос. Миш, а почему же все-таки фрукты? Так вот, как шутят наши английские коллеги, location, location, еще раз локейшн. А она здесь действительно топлая. И до появления федеральной территории Сириус, в состав которой фрукты вошли, место было наиболее востребовано среди покупателей. В 2014 году здесь провели Олимпиаду. Всего 6 минут ехать до главного символа Олимпиады, стадиона Фишт. До лучшего пляжа на всем Черноморском побережье. Пляж с наградой «Голубой флаг». Кстати, высшей степени оценки в системе пляжей всего километр 900 метров. Здесь самая чистая теплая вода, дельфины, отсутствуют волнорезы. Набережная протяженностью 7,5 километров. И все это ну, 25 минут пешком. До аэропорта города Сочи ехать всего 12 минут, до Красные Поляны 35 минут, и самое главное, вы не будете тратить здесь время на пробки, их здесь просто нет. Далее, в 2021 году фрукты вошли в состав Сириуса, но я не буду сегодня рассказывать вам о преимуществах, потому что и на этом канале в том числе уже снято большое количество роликов и сказано много слов о преимуществах жизни в Сириусе. Сейчас я хотел бы перейти, скажем так, к комплексу. Ведь это единственный в федеральной территории Сириус комплекс, который в первую очередь построен, вторая вот-вот сдастся, третья тоже уже практически готова. Комплекс строился по федеральному 214-му закону, со всей разрешительной документацией. И, как я уже сказал, это комплекс комфорт-класса. Любой другой, сравнивая с фруктами, проиграет. В одном из пониманий комфорта от застройщика, это, конечно же, огромная территория. 9,5 гектаров земли – это участок, и на нем строятся всего 9 домов. Пятно застройки домами от участка всего 1,5 гектара, остается 8 под благоустройство. Огромное количество парковочных мест, большое количество озеленений, пальмы, лужайки фруктовые деревья на территории комплекса. Детские спортивные площадки, территория комплекса полностью огорожена, здесь безопасно, чужих людей и машин здесь вы не встретите. А, полностью монолитные качественные дома, 12-этажные, с хорошей отделкой подъездов, входных групп, освещением и системой безопасности. Практически система «Умный дом» здесь а, уже функционирует и управляется, и а, используется жильцами. Так вот, это фрукты. Ну и пока мы идем с вами в квартиру, хотел бы я вам показать классический подъезд фруктов. И начать я хотел бы с вот такого помещения. А, это колясочная, она есть в каждом подъезде. Здесь в ней предусмотрено место для того, чтобы помыть собаки лапы. Вы можете поставить свой велосипед, детский велосипед, детскую коляску. Да, это все очень хорошо, качественно сделано. А так же, как и входная группа с нержавейкой, ну, все как и должно быть, видеодомофонами, а, соответственно, зона ресепшен это декоративная штукатурка, керамогранит, кстати, а, коллекция называется Королевская дорога, Как короли здесь можем ходить, вот такие почтовые ящики, я всегда говорил, что качество в деталях, обратите внимание, циферки, да, не трафаретом, да, накрашенные, а именно акрил приклеен, все как и должно быть. После мы с вами попадаем в лифтовый холл, здесь всегда два лифта, лавочка, здесь гранатовое дерево растет, лифт грузопассажирский, пассажирский, с нумерацией квартир, никто не заблудится, где что и на каком этаже, и видно из лифта, где вы именно остановились. Лифты, заходим. Лифт у нас полностью нержавейка, говорящий. Слышите, да? С камерой, с зеркалом. А, ну, они вот сейчас защищены. А, вот такой вот толстой пленкой. Ну, для того, чтобы как можно дольше их сохранить в первозданном виде. И первая квартира, с которой я хотел бы начать, это классическая однокомнатная квартира, площадью 35,5 квадратных метров. Но она угловая, у нее три окна. И с любого окна мы с вами будем любоваться просто потрясающим видом на горы. Посмотрите, уже снеговые шапки. Кавказский хребет Перед квартирой ничего не будет построено Это территория комплекса Здесь стоянка для автомобилей Второй очереди Комнаты, площадь 12 квадратных метров Классический санузел Метр семьдесят ванной Все прекрасно здесь умещается И кухня Она имеет два окна Одно из них балкон И с любого из них будет открываться Просто шикарный вид на Кавказский хребет И даже немножко море но э, шестой этаж, поэтому это будет узкая полоска. Друзья, площадь этой квартиры 35,5 квадратных метров. Цена 12,700. Это данный дом. Шестой этаж. Видовая квартира с тремя окнами. Одно из лучших предложений. Эти квартиры, когда я работал в отделе продаж, у застройщика, первыми были проданы из шахматки, хотя их достаточно большое количество. Далее однокомнатная квартира площадью 38,9 квадратных метров. Комната, кухня, санузел, небольшая прихожая. Она уникальная, и уникальность ее в том, что единственная планировка, у которой вот эта стена, отделяющая балкон от комнаты, не является монолитной во всем комплексе. Это именно эта планировка. Если вы остеклите балкон, сделаете панорамное остекление и уберете эту перегородку, то у вас получается 21 квадратный метр с двумя окнами, и одной из них панорамное. Тогда мы можем спланировать эту квартиру очень круто. Здесь сделать а, спальную зону, тут сделать гостиную, повесить плазму, и у нас еще с вами остается целая кухня площадью 12 квадратных метров. Это кухня-гостиная по сочинским меркам. Классический санузел и прихожая. А, эти квартиры действительно уникальны. За ними охотятся, их ищут такая квартира, у меня такая квартира, у Максима Репьева, и сейчас у меня есть такое предложение в сливовом корпусе на восьмом этаже за 13,5 миллионов рублей. Это действительно очень хорошая цена при пересчете на квадрат. Ну а если брать уникальность квартиры, то это мега ультровыгодная покупка. Далее, площадь этой квартиры ровно 35 квадратных метров. Здесь у нас комната, кухня, санузел, прихожая. Попадая в жилу... проходя через жилую зону, подходя к окну, мы с вами видим, что открывается вид на горы, на Кавказский хребет. Здесь, кстати, можно сделать перепланировку, вот здесь расположить кухню, здесь сделать гостевую зону, а где была кухня, там сделать спальню, ну или ничего не делать при желании. Равно как и санузел, можно оставить раздельным, а можно объединить и получить достаточно просторную ванную комнату. Кухня с выходом на балкон, здесь, соответственно, тоже... Открывается вид на горы и, повернул голову направо, немножко а, море. А, смотрите. Значит, а эта квартира на 35 квадратных метров, Она в данном доме, восьмой этаж. Стоит она 14 миллионов. И вроде бы как бы высоковата цена, но здесь будет полная сумма в договоре. И пройдет ипотека любого банка. И если вы торопитесь, не хотите жить на съемной квартире, то этот вариант для вас. А если же вы говорите об инвестициях, то есть точности такая же квартира, только в этом доме. Это корпус абрикосовый, он сдается вот буквально 2-3 месяца, и уже можно будет получить ключи. Соответственно, второй этаж, а, вид еще более интересный на а, море, и ее стоимость уже 11,5 миллионов рублей. И эта цена, наверное, одна из самых низких, если не сказать, что самая низкая, из маленьких а, квартир а, в пересчете на квадратные метры во всем жилом комплексе фрукты. Поехали дальше. Друзья, следующий вариант. Одна из самых популярных планировок в комплексе фрукты. Площадь квартиры 47,8 квадратных метров. Это снова угловая, но уже такая достаточно большая квартира. Тут у нас комната, там у нас кухня, и при входе санузел есть даже место под гардеробную. Уникальность этой квартиры ⁇ это самая маленькая по площади... Самая большая, прошу прощения, по площади однокомнатная квартира во фруктах. Но а, эти квартиры а, достаточно часто покупали для того, чтобы сделать двухкомнатную. Смотрите, 24,6 это площадь комнаты. И мы видим с вами три окна и выход на балкон. Сделав вот так перегородку, мы с вами можем получить там одну комнату, здесь вторую. Санузел я уже показывал. А здесь у нас полноценная кухня, еще с двумя окнами и даже еще одним балконом. По видовым характеристикам, смотрите, здесь у нас вид на горы, а здесь у нас вид на море. Пусть не самый большой, но тем не менее, он есть. Ну и в самый тихий двор, то есть здесь от всех дорог нас с вами ограждают другие дома. А, Самая популярная по планировке, почему? Почему ее так часто покупали? Да, очень просто. На самом деле мы интуитивно с вами покупаем в Сочи квартиры с большим количеством окон, потому что тогда у нас получается здесь много солнца, много счастья, много витамина D. Эта квартира стоит 16 миллионов. Если вы хотите купить ее с полной суммой, она будет стоить 17 миллионов рублей. Снова с данный дом. Корпус персиковый, восьмой этаж. Видовая квартира с четырьмя окнами. И с сегодняшнего обзора самая большая по площади квартира. 75 квадратных метров. Я постараюсь в этот обзор вставить ее планировку. Она распашонка, но два окна мы с вами видим. Это пятый этаж, это балкон и окно. Есть такие же 75 зеркальные. С, вот в эту сторону они с примыканием называются. И одно из окон будет смотреть третий подъезд. Здесь все э, красиво, все очень хорошо и в ту сторону будет открываться вид на Олимпийский парк будет хорошо видно купол Фишта и колесо обозрения а, а третье окно выходит на ту сторону и там будет открываться вид на а, горы смотрите значит дом практически готов идет полным ходом уже благоустройство видите даже а, убрали ограждение здесь будет заезд это абрикосовый корпус ну и мы видели с вами в обзоре вот собственно благоустройство Второй очереди. Здесь на первых этажах, только в этом подъезде, не в тех, здесь будет коммерция. Что Смотрите, я хочу сказать по цене. Смотрите. А, даже самые большие трехкомнатные квартиры площадью 76 квадратных метров, даже на низких этажах, начинаются по цене квадрата от 300 тысяч. Это самый недорогой квадрат на сегодняшний день ЖК Фрукты. Эта квартира исходит из цены 293 тысячи за квадрат. Стоимость лота 22 миллиона рублей. Если вы ищете квартиру для жизни, если у вас семья, вот, допустим, для меня бы этот вариант подошел идеально, то 22 миллиона два месяца и приступаем к ремонту. Ну, реально очень крутое предложение. Вот такой обзор у нас сегодня с вами получился. Друзья, рассказал о квартирах, рассказал их преимущества. На самом деле у меня есть порядка там, 60 а сейчас предложений. Срочных, несрочных, разных. Любая планировка, найду все что угодно. Звоните, пишите. Всегда буду рад отвечать. Подписывайтесь на канал. Всем всего доброго.